Ну что мальчишки и девчонки сегодня в дубае воскресный день и мы сейчас с вами поедем встретимся с клиентом на пальму а после этого я хочу сходить в ски дубай горнолыжный комплекс закрытый в молу взаиммерец находится и мне вообще интересно что это такое насколько там комфортно потому что но ну, на дворе же зима а на лыжах то мы еще не катались так что нужно это исправить но сначала мы с вами двигаем на пальму ехать нам 15 минут Запускаем нашу ракету и отправляемся в стратосферу, господа. Я уже подъезжаю на место локации И вчера изначально ребята хотели встретиться в Дубай-моле А в Дубай-моле, конечно, встречаться такое себя удовольствие Потому что ты минут 20 там будешь парковаться Минут 20 ты будешь искать место встречи Потом где-нибудь присесть И потом еще минут 20 будешь искать машину Потому что ты забыл сфоткать, где она у тебя стоит На Пальме, конечно, сильно комфортнее Здесь размеренная такая атмосфера Ребята заселились в отельчике Сейчас мы до них доедем Естественно, вам я их показывать не буду вот. Может быть какой-нибудь там краешек пятки или руки или еще чего-нибудь такое для опознавательных знаков, что я не вру и еду встречаться с клиентами, может покажу, но тоже не факт. Вот. Но хочу вам сказать, что Пальма крутая история. И очень много сюда едет и туристов из России, русскоговорящих. Чисто потому, что здесь вот спокойная и релакс атмосфера. При этом у тебя хорошие виды. И если хочешь доехать до таунтауна, то как бы это, ну, типа 30 минут. Для Дубая 30 минут это вообще не время. Прям совсем даже не расстояние. И вот такая вот благодать здесь. Я надеюсь, вы, кстати, посмотрели видос про Пальмам сделали для себя выводы, а может быть, кто-то из вас уже выбрал какой-нибудь объект, но почему-то еще не позвонил нам и не оставил заявочку для того, чтобы приобрести квартиру на Пальме, а они здесь есть. И есть хороший вариант, но вы до сих пор не звоните. Вот. Ну, точнее, звоните, но не в том количестве, в котором мы ожидали, так что давайте, ребят, ссылки внизу, Пальма вас ждет, она без вас скучает, понимаете, все русские здесь, а вы до сих пор еще не купили. Так что погнали. Вообще, у ребят здесь прям так неплохо. Место хорошее, пляж собственный, зелени немного. Идем встречаться. Андель называется Нантар. Все-таки какая крутая тема волит паркинг. Ты просто приезжаешь, твою тачку куда-то ставят, потом тебе ее привозят. И ты не заморачиваешься, не ищешь парковку. То есть встреча, короче, закончилась. Встреча была длинная, порядка трех часов. чем человеку рассказал, что, как, куда, зачем, почему интересен вообще Дубай. Вот, он, значит, будет теперь думать. Потом обещал приехать, но там уже встретиться с Искандером, пообщается. А у нас с вами остался невыполненный долг на сегодня, так как я же вам говорил, зима, а мы так с вами и не покатались на лыжах еще, ну, точнее, вы-то, возможно, уже и погазовали на них, а я-то еще нет. И вот надо доехать, хоть посмотреть, что же такое горнолыжка в Mall of the Emirates. Конечно, хочется именно закатнуться, но не знаю, по условиям аренды, есть ли у них там пуховики, нет ли этих пуховиков. Ну, короче, нужна именно атрибутика вся для катания. А пока вот насладитесь пальмой. Мы, значит, подъехали с вами к Mall of the Emirates. И здесь, я думаю, что сейчас будет пробка на въезд. Потому что воскресенье. А воскресенье народ что делает? Покупает какие-нибудь штуки. И здесь же находится как раз-таки та самая крытая горнолыжка. Ski Dubai она называется. Ski это лыжа, Дубай это значит Дубай. И сейчас вот мы с вами попробуем куда-нибудь встать. И я думаю, что это будет достаточно проблематично. Причем, короче, смотрите, какой момент здесь есть Вот народ стоит в очереди Идет на парковку Но здесь есть второй въезд на эту парковку И нужно просто проехать светофор Вот я вам сейчас Просто покажу, как это работает Давай, чувак, давай, давай, давай давай, едь, едь, едь, едь, едь Короче, смотрите, они, значит, стоят в пробку Для того, чтобы встать на парковку Но есть еще один заезд И он вот здесь И мы с вами такие раз Без всяких пробок черемек сюда и все и уже внутри и смысл стоять если есть гениальный другой выход но смотрите значит здесь есть еще крутая фишка на самом деле не везде она используется есть сверху указатели full, значит парковка занята и сейчас я вам уже покажу индикаторы на парковочных местах как работают то есть здесь вот есть у нас написано одно место теперь уже нет ни одного дальше тоже нет ни одного места и есть ощущение что нам придется подниматься с вами наверх а сверху у нас 866 свободных парковочных мест так что сейчас мы с вами туда и зарулим, потому что снизу мест нет вообще короче смотрите пока вот едем красные вот эти штуки видите это значит что свободных мест нет а над э, свободными местами Загораются зеленые Индикаторы Но сейчас я вам покажу Кстати в Дубае не рекомендуется иметь длинную тачку Потому что она просто вот В такие вот повороты не всегда заезжает Так, ладно Здесь значит у нас фул Дальше у нас тоже фул Чувак там видели, да? Назад сдавал Сейчас мы Его местечко-то и займем вот он выезжает, мы благо успеваем, сейчас смотрите он ответит, загорится зеленая лампочка, сейчас покажу вам. Должна по крайней мере загореться сверху, это будет индикатор свободного места, но она не загорается, я думаю что мы еще кстати встанем туда вот на белую. Ну короче где-то должна только что сейчас загореться эта лампочка, потому что место свободное есть, но, вот, видите, зеленая загорелась сверху, и мы сюда встаем. А вот этот чувак, который, видите, вот там вот уже ходит, знаете, кто это? Это автомойщик. Они на парковках, значит, моют тачки за 20 дирхам. Но это должна быть какая-то суперусосанная машина, чтобы было не жалко отдать их под их грязные тряпки с песком и совсем всем-всем-всем. Поэтому они всегда меня, когда спрашивают, я им говорю нет. И вам тоже советую. А вообще, чтобы вы знали, вот такая вот Kia Telluride, на которой я здесь передвигаюсь, здесь стоит порядка 110 тысяч дирхам. Правда, она будет с американского рынка, но тем не менее, это примерно 2 миллиона рублей. Только она будет с панорамой, не такая вот овощная комплектация, как у меня, потому что у меня она на тряпке, без климата, но бензиновая. 3.8, там что-то под 300 сил в ней. Едет хорошо, мне очень нравится тачка. Но есть риск, что если ты ее здесь такую купишь, что она будет неликвидная. потому что ликвидно здесь либо вот это, либо вот это. Все. Ну и еще некоторые американские тачки тоже интересно. Но вот патрулей, если вот мы просто с вами сейчас на парковке посчитаем, значит вот есть раз патруль, два патруль. Вон стоит черный гелик, мы пока не будем в расчет брать. Вот просто ради интереса, сколько патрулей у нас будет? Пока мы идем ко входу, до входа здесь метров сто. Три патруль. Это не патруль. Так, смотрим дальше. Вообще у ребят как бы с корейцами есть некоторые вопросы. То есть они пока только заходят на рынок. Конечно, много там всяких Kia Carnival, там и так далее. Это все здесь есть. Но в основном ребята любят не сами. Так, пока патруля еще у нас нет, да? В кстати, в основном 63-й у ребят здесь ездят. Это четвертый патруль по пути моего следования. И, и, и, и, и все. То есть четыре патруля мы увидели с вами просто пока шли ко входу. Поэтому, если переезжаете, можете рассмотреть себе патрул для того, чтобы на нем ездить. Но я прокатился по автосалонам, сел в патруль. Конечно, не очень удобная тема. Мне он не зашел. Но, может быть, я его приобрету, может быть. И мы заходим с вами в Мол. Здесь есть указатели на русском. Кинотеатр, например, прямо. Это единственная надпись на русском и Шаратон. Что где куда непонятно, но нам нужно найти Скидубай. И сюда вот как ни придешь, что в будни, что в выходные, вот такое количество народу будет всегда. Вот здесь есть продуктовые магазины, фирменные магазины любого формата, там. детям в рюкзак купить, еще что-нибудь техникой затариться. Все здесь, пожалуйста, есть. И вот такой вот футбол Но фудкор в основном индийского кухни представлено. все спайси и что-то мне очень как-то мне тогда зашло. Ага, скидубай, нам туда. но народу, конечно, очень много. Поэтому, если вы не любите магазины, вам здесь не понравится. Есть молы куда комфортнее, типа марины мол, там меньше людей. И куда свободнее можно передвигаться. Но мы с вами приехали, у нас есть задание. Горнолыжка у ребят, значит, находится здесь. Сейчас мы будем узнавать, сколько это стоит. Билет стоит 220 дирхам на 2 часа. Я так понял, что сюда входит еще и прокат. Ну, точнее, лыжи входят, мне сказали, без очков. Сейчас узнаем, насколько они меня обманули или нет. Здесь, короче, ребятам выдают лыжи. Но я пока не вижу, где выдают одежду. Сейчас придется с этим тоже разбираться, потому что везде только лыжи, лыжи, лыжи и, и, и все. Но, в общем, боты уже принесли. Дали мне лыжи, боты, шлем, одежду. И в переодевалках, как вы видите, нет стучка. Куда это даже все дети. И мешал. Вот он. Чем занят, И как бы все. Так что придется как-то на полу соображать. Носки вот еще, да, свежим. Я, значит, переоделся с горем пополам. И косяк в том, что в их вот этой вот одежде нет карманов. Благо у меня есть сумка. Туда влезет там телефон и все остальное. Пока организация нравится. Есть, конечно, вопросики, но с ними можно смириться. Вот, еще мне выдали тут шлем, чтобы я не расшибился. Ага, вот, значит, вход. Мчим. Мне кажется, я выгляжу крайне забавно. Но зато безопасно Ага, значит здесь есть еще и палки Сейчас мы их тоже с собой прихватим И помчим уже наверх Ну погнали Так Слушайте, ну здесь прям горы И мы на лыжах У них тут прям как на больших горнолыжках Кресельный подъемник Прям все как положено Ну короче ребята прям заморочились горнолыжка с на самом деле достаточно хорошим уклоном это конечно не длинная роза хутора и не ее там красные и черные трассы но тем не менее здесь за неимением большего очень даже хорошо кресельные подъемники, все как положено здесь прям реально холодно то есть я вот надел вот эту вот штукенцию, которую мне выдали на свитер, который у меня был и я прям ну, чувствую, что чуть-чуть прохладно Сейчас мы с вами зашуршим здесь. Также у ребят, смотрите, есть еще сноу-парк. То есть можно, в принципе, там трюки на рампы на всякие повыезжать и так далее. То есть свой скилл, который ты там наработал, можно, в принципе, здесь поддерживать. Конечно, не на хай-левеле, но, тем не менее, можно. Интересно, на самом деле, как будет снег сейчас. Насколько он хороший. По сути, это просто, ну, замороженная вода сейчас здесь. Это не настоящий снег, но посмотрим но блин тот факт что это горнолыжка посреди пустыни со снегом это конечно вызывает прям восторг сейчас мы еще за с вами мы с вами поднялись предлагаю вместе затестить как вообще это все выглядит снег в принципе у ребят хороший Он не докатанный до льда как например это встречается в морозе есть, значит, перепады высот. Но она как бы такая, знаете, не длинная. Но сам факт, что горная лыжка находится посреди пустыни. Это, конечно, радует. И то есть можно погазовать здесь, покататься. И здесь, кстати, больше лыжников, чем сноубордистов. Прям в разы. Вот это был весь спуск. Я заметил, что у них очень длинный кресельный подъемник. Поэтому мы идем с вами на вот такую штуку. На бугельный. И поднимемся сейчас там. Ну все, я зацепился, товарищи. Едем наверх на бугеле. Так просто быстрее, чем на креселке, потому что там кто-то на ватрушках поднимается, кто-то просто поглазеть. Мы же с вами кататься приехали, поэтому будем кататься. Определенно круто, что горнолыжка находится внутри торгового комплекса. То есть, грубо говоря, ваша семья там пошла куда-нибудь затариваться в какие-нибудь магазы, а ты просто газуешь здесь в середине. Но минус в том, что нет услада для глаз вообще. То есть не за что глазу зацепиться совсем. По сути, просто серые стены и ничего больше. Могли бы, конечно, здесь поставить какие-нибудь экраны, Дубае как бы это можно было бы сделать, а где создавался бы какой-то рельеф природы. Как будто ты в Альпах, может быть, на Розе Хутор или еще где-нибудь катаешься, чтобы были видны горные пики и так далее. И бугельный, кстати, подъем, не хочу вам сказать, достаточно жесткий. Потому что здесь есть прям подъемы, но вот я не знаю, сейчас вы увидите. Вот следующий, то есть нужно прям держаться хорошенько, иначе, иначе вот так вот его, короче, дергает. То есть тут прям, ну, такой, достаточно э, хороший подъемчик. И нужно прямо удержаться. Но! Определенно кайф. А вот так вот, давай еще раз меня толкни. Определенно кайф, что есть горнолыжка. И она посреди пустыни. И стоит она супер адекватных денег. Для того, чтобы, ну, просто вот как по фану прокатиться. И народу не до хрена. Несмотря на то, что воскресенье. А, кстати, здесь еще и лыжная школа есть. То есть тут э, можно ребенка своего отдать, научить кататься. Короче, в левой стороне вот здесь находится сноупарк. То есть ребята на рампах газуют. Предлагаю посмотреть, как это происходит. Так. Ну что, кто-нибудь прыгать будет, нет? Я думаю, что нужно встать где-нибудь возле вот этого трамплина. И будет видно. Погнали, товарищи Тут, в принципе, не так-то уж и жестко Но снег даже нормальный Не накатанный И льда не так много Я просто как-то разок На розе хутор развалился У меня вылетело плечо Как раз это было на льду но это вот по сути и вся горная лыжка, которая есть. Как вы понимаете, здесь сильно, конечно, не показуешь. Но по бы и, почему почему и нет. Скажу так, если ты умеешь кататься, раз в 10, может 15 максимум скачешься, а дальше надоест. Потому что горка короткая, но если, например, хочется получиться, когда вспомнить навыки, то волка можно. Минус, короче, то, что нет никакой услады для глаз. Ну, гор там, елок и так далее. Но сам факт, что посреди пустыни есть горнолыжка, это, конечно, здорово. Я взял билет на два часа и, короче, этого прям много. Ну, лично для меня. Потому что, ну, две горки не очень интересно. Но опять же так, просто прокатиться по фану. Пока твои там ходят где-нибудь э -э, в торговом центре, то тогда окей. Выходим. Как вы видите, я все. И тема действительно прикольная Если так скоротать вечерочек С семьей приехать сюда вместе Либо одному там по снегу соскучился, То там можно даже прогуляться Не обязательно кататься Так что все можно сделать Ну и вообще дубайские моллы конечно поражают своими размерами Это не самый большой Но тем не менее здесь все есть Ну вот только гляньте Это продуктовый магазин Ну как бы каррифур везде вообще Это продуктовый магазин Здесь они и самсунгами значит Телеками торгуют и ноутбуками и куча-куча-куча, в общем, всякое всякое всячина и вот у них можно еще и Fold 4 купить за 6 на 700 короче, всякое всякая всякая всякое, всякое, всякое мы, короче, закончили с вами с и смол смотрите, какой красивый цвет такой, как цвет Porsche. вот и сейчас, значит, мне сказали что здесь есть какая-то узбечка с пловом, с оливьехой и с мясом ну и вообще проблема дубайских парковок в том, что ты вот выходишь, и хрен его знаю, где твоя машина стоит теперь. Вообще нужно выходить и фоткать, но я вот опять этого не сделал. Смотрите, раз патрол, два патрол, три патрол, четыре патрол на одном пятачке. Я правда не знаю, вот что они в них находят. Я посидел, он крайне неудобный, но тем не менее они вот его покупают. И многие говорят, что если хочешь ликвидную тачку, чтобы, которую вот можно будет потом продать, то типа бери вот такую. Их здесь очень много. И она еще и 5,6, и V8. Расход типа 16, наверное. Просто так по прямой. А я не знаю, где моя машина. Но еще, кстати, здесь очень много рейнджроверов. Вон еще один патрол стоит. Очень много рейндж-роверов. И как бы вот этот автомобиль я понимаю. Но где стоит моя теперь? Да. На брелке есть, ну, типа такая кнопка, что можно зажать, и она там вил-вил-виу сделает. Но моя точно где-то. Где-то здесь. А, так вот же она. <смех> Интуиция, товарищ. Ну их прямо очень много вообще. На каждом шагу. То есть вот один. Тут второй. Вон там третий стоит еще армада рядом со мной тут какая-то стала. Так что, знаете, что патрул, если купите здесь, в Россию, потом можно его еще отправить будет и там продать. Здесь они как бы в цене не падают. Вот как у нас крузаки, так здесь патрули. Вот. Ну и крузаки, кстати, тоже здесь очень сильно котируются. Но вообще хочу сказать, что дубайские парковки у молов, они действительно правильно спроектированы. То есть здесь особо нет пробок. Ну, за исключением каких-то прям час пиков жестких праздников. То есть здесь спокойно можно ездить, тачку ставить без всяких проблем. И отсюда, кстати, еще есть выезд чуть ли не на главную магистраль. То есть можно выехать на Шейхзайт Роуд. Шейхзайт это самая вот дорога, которая пронизывает Дубай. Вдоль и поперек. Мерс он хороший. Крыша красная выглядит. Так, Альбарша. Нам сюда. Сейчас бы просто не туда уехали. это что такое? Какой-то китаец что ли новый? Какой-то Шингинхин. Вот это вот. То, что никогда не выговоришь, перед вами вот есть. О, кстати, мечети. Значит, в отличие от Турции, хотя ОАЭ тоже является мусульманской страной, здесь мечети практически не слышно. То есть, если вы были в Турции, жили в Турции, то вы знаете, что там в 6 утра, ну, короче, каждые 3, по-моему, часа там мечети зазывают на молитву. Здесь этого практически не наблюдается. То есть, так, может быть, раз в неделю ты как-то края муха услышишь, и в этом плане как бы, ну, на мой взгляд, комфортно. Вот. Мы подъезжаем с вами к узба -веню. Называется это так. Пригласили меня туда. Говорят, пушка вообще что за кафе? Посмотрим, как это на самом деле реально. Здесь прям по-домашнему и уютно. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Знакомые картинки. Короче, когда в Дубае живешь, это прям сильно хочется. Но плов на компанию. То есть полтысячи дирхам. Это примерно 8-9 тысяч рублей. Но нужно заказывать. Значит, тут куча выпечки. Пельмешки жареные за 29 Айде. Оливьеха. А ты Оливье на всех заказал или только на себя? На тебя тоже. Красавчик. Ну, в общем, тут и винегрет есть, и все-все-все. Сейчас узнаем, на самом деле, по поводу плова, может быть, может быть что-то и есть. У ребят, здесь все прям по-домашнему. Вишневой компот. Ваше здоровье, Андрей. Андрюха, кстати, вчера каен купил новый. Пацан, 8 месяцев Стыку в больше. Дубае живет, поднялся. Вот сколько да. ты в России максимум зарабатывал в месяц? Ну, Тысячу триста. А здесь у тебя получилось в месяц? 4 миллиона. Господа, переезжайте в Дубай, будете кайфовать. Пельмешки подошли тоже, товарищи. Смотрите, что за сказка вообще. Андрюх, вот ты вот в Дубае, когда живешь, да? Скучаешь по пельменям? Конечно. Хорошая. А это плов. Настоящий. Узбекский, но дубайский плов. Охуительный. И что у нас этот нельзя так? Что, плов есть нельзя, это... Такие слова говорит, что. Он матерится! Бушечки! А это значит магазин называется Простор российский магазин здесь Мираторг. Все, пожалуйста, у ребят есть. Какие-то вот тут вот, корни одуванчика, пельмени, вареники, мираторг. Слышно. Пожалуйста, все здесь это есть. Здесь значит фрутоняня, твиксы, маунти, таблероны, сладкие истории, яшкина. Ну короче, чудо. Как они сюда везут чудо. Они как-то производят чудо здесь? Кириешки. Ну в общем. Все это находится на альбарше. Радом Сузба Виню. Я. Если не забуду, то поставлю сюда точку, вы увидите. Но просто найдите простор АЕ. Я думаю, что, ребята, еще и доставка есть. Тут килька. Ну, короче, все, что хотите, все есть. В общем, денек сегодня был действительно интересный, господа. Надеюсь, вам все понравилось. Мы с вами с человеком встретились. Пальму посмотрели, на лыжах покатались плова поели, значит, магазин с русскими продуктами посмотрели, можно и закончить. Надеюсь, видос понравился. Если что, хотите купить недвижку, ссылки указаны внизу в описании к этому видосу. Значит, что мы представлены не только в Дубае. С вами был я, Макс Репьев. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока!